Сегодня мы поговорим про тренды на российском рынке лицензирования ПО. Понятно, что, я думаю, все мы с вами прекрасно понимаем, что прошлый год выдался очень неожиданным, тяжелым, во многом неприятным. Вот мы сегодня посмотрим, какие тренды, ну, во-первых, появились еще в доковидное время, и как они изменились, а во-вторых, что нам пандемия принесла, какие изменения именно в, а, в трендах, в, таком, в требованиях, скажем так, со стороны рынка по использованию системы лицензирования и в целом по лицензированию ПО. Ну, так как софтверный рынок – это часть большого-большого IT-рынка, естественно, софтверная отрасль так или иначе зависит от IT-рынка, поэтому мы начнем с состояния российского IT-рынка вот по результатам 2020 года. Сразу оговоримся, что пока-то четких и точных данных да, их нет. Понятно, что разные аналитические агентства, Говорят разные вещи, пока мало времени прошло, мало, я имею в виду, с конца 2020 года, пока не успели сделать полное исследование и полную картину нарисовать. Тоже то аналитическое агентство IDC в течение года неоднократно меняло свои прогнозы, но скажем сразу, что результат 2020 года оказался лучше, намного лучше, чем, планировалось, чем прогнозировалось вот в середине или не дай бог, в начале 2020 года. Конкретно IDC в январе этого уже 2021 года заявил, что российский IT-рынок, он в целом удержался на уровне 2019 года, опять же, в долларовом выражении. Важно понимать, что IT-рынок – это вообще все. Это продажа серверов, продажа смартфонов, услуги по разработке ПО, непосредственно продажа ПО и так далее. При этом, естественно, нужно понимать, что IDC, скорее всего, ориентируются в первую очередь на крупных игроков. Если посмотреть на IT-рынок России в целом, то а, можно заметить, что здесь довольно-таки неплохо соблюдается принцип Парета, когда в руках 20% крупных игроков находится 80% денег. Поэтому, если мы говорим... И IDC, естественно, опрашивает крупных игроков. Поэтому, если по их утверждениям у нас рынок остался на уровне 2019 года, то это, скорее всего, за счет того, что крупные игроки им удалось свою выручку нарастить, у них есть рост выручки, а вот у остального рынок, рынок чувствует себя чуть-чуть похуже. Говоря про прогнозы от других агентств, от других ассоциаций, ну, можно, скажем так, подытожить, что в целом все солидарны во мнении, что для IT-отрасли, а если быть точным, для софтверной отрасли пандемии и весь 2020 год прошел на самом-то деле, ну, ну, он получил удар, естественно, это было, естественно, неприятно, естественно, я думаю, все мы это почувствовали, но какого-то какого критического удара не было. Вот, например, самая крупная ассоциация разработчиков софта, вот Россофт, на основе данных Центрального банка, говорит о том, что продажи российского ПО выросли на 3-5% в долларовом выражении, в долларовом, да, что там про рублевые говорить, рост экспорта ПО составил 10%. Тот же IDC, здесь он... Ну, не совсем, скажем так, понятно изъяснился, и, по крайней мере, из той, из той выдержки, которую я смотрел, это он прогнозирует возвращение рынка российского к допандемийным показателям, то есть к показателям 2019 года в 2023 году. Ну, повторюсь, IDC в течение 2020 года не раз менял свои прогнозы, но сделаем отсылку, что здесь, видимо, речь идет про возвращение к темпам не к денежному выражению, а именно к, темп, к темпам роста. Сами участники рынка, опять же, это крупные компании. Естественно, все, все агентства ориентируются в первую очередь на крупняк. Прогнозируют, на самом деле, не совсем согласно с IDC. Они считают, что восстановление IT-рынка произойдет уже к концу вот этого 2021 года. То есть, в целом, ну, держим кулаки-то на самом деле, чтобы у нас... Пандемия осталась в 2020 году, и мы все, все меньше и меньше видели ее влияние. Хотя, вот буквально вчера читал новость, что Италия вводит повторный локдаун. Вот буквально с сегодняшнего дня. Наш дилер в Чехии тоже говорит, что он сидит на локдауне. Ну, по крайней мере, месяц назад сидел. Поэтому держим кулаки, чтобы на российском рынке уже ситуация была более-менее стабильной. Не более-менее, она была стабильной. Теперь поедем дальше, немножко дам инсайдерской информации вот, про состояние Горданта. Все-таки мы, ну, вот, глажу себя по голове, российский, э, лидер российского рынка в части продажи там, аппаратных э, программных ключей, в целом системы лицензирования, вот наши показатели. Понятно, что наши клиенты – это прежде всего российские компании, которые э, покупают... Э, Продают, вернее, свое ПО как на России, в России, так и в СНГ, так и, что важно, за рубежом. Вот как у нас поменялась структура спроса. Не структура спроса, как у нас поменялась, поменялся в целом спрос в 2020 году по сравнению с 2019. Продажа аппаратных ключей, ну, там копейки процентов рост идет, поэтому в целом мы остались на уровне 2019 года. Что было довольно-таки неожиданно, что продажа программных ключей, она просто удвоилась. Я немножко расскажу, почему. Тут важно понимать, что это не произошло оттока с аппаратных ключей на программные. Мы в какой-то степени его ожидали в связи с проблемами ну, в стране в целом, с, с логистикой, с проблемой с вывозом ключей и так далее. Хотя вроде как курьерские службы работали, у нас производство работало, отдел продаж работал, все работало. Но вы это прекрасно знаете без меня. Еще раз, то есть не произошло оттока с аппаратных ключей на программные, просто вот появилась дополнительная потребность у клиентов в приобретении программных ключей. Я расскажу, с чем она связана. И говоря про Европу и дальние зарубежья, программные ключи, ну там на самом деле незначительная их доля, это наше большое опущение, будем над этим работать, а аппаратные ключи тоже сделали удвоение на рынке. Понятно, что это... Скажем так, такой. несколько факторов. Во-первых, наши клиенты продают, текущие клиенты, во-вторых, новые приходят. То есть есть такой совокупность нескольких факторов позволила достичь таких показателей. В целом, если мы опять вернемся к IT-рынку, да, к IT-рынку, мы сказать, что ну, наше правительство, как известно, оно выделило IT-рынок как в важный рынок, в рынок, который нужно поддерживать. Собственно говоря, мы видим э, огромнейший тренд на импортозамещение. Про импортозамещение, понятно, говорится уже там, с десяток лет, но вот лично вот мы начали его чувствовать, скажем так, всего пару лет назад. Ну, сейчас с введением в налогового маневра, я, я думаю, вы все прекрасно о нем в курсе. Вот в январе этого года, естественно, российские компании почувствуют себя еще получше в сравнении с зарубежными. Хотя, опять же, здесь вот разговариваю с представителями Россофта на эту тему неоднократно. Здесь, конечно, ситуация зависит от бизнеса. То есть, если вы там продаете зарубежное по, то, наверное, есть нюансы именно в том, как вас лично, вашу компанию поддерживают. Но в целом эти отрасли и софт софтверная отрасль в России, естественно, она важна и находит поддержку со стороны государства. Так, теперь мы поговорим про кейсы, про новые кейсы использования ключей Гордант в 2020 году. На всякий случай еще, еще раз напомню, что каких-то проблем с логистикой да, у нас не было, потому что мы... Да, там сроки подготовки партии, да, они были чуть-чуть увеличены, особенно больших, но прям говорить про какие-то проблемы с логистикой, в том числе с логистикой в части закупки нами каких-то программных, аппаратных компонентов, мы, честно говоря, каких-то вот критичных моментов не почувствовали. То есть, да, чуть-чуть увеличили сроки поставок, но не более того. А... Но возник ряд требований со стороны вот рынка, со стороны клиентов, со стороны конечных даже пользователей ПО, которые, о которых я сейчас расскажу. Вот это кейсы использования ключей Горданта. Кейс номер один – это поставка ключей без инициализации. На всякий случай напомню текущую схему, хотя кому я это рассказываю, вы об этом прекрасно знаете. Вендор ПО приобретает ключи, то есть болванки у Горданта, сам производит инициализацию, то есть инициализация, давайте договоримся, что это будет запись лицензии. Сам провел запись лицензии и дальше либо дилеру своему отдает, и тот уже распространяет эти ключи, а, либо а, передает, продает ключи непосредственно пользователю. В, вот в человечке, который вендор ПО, может быть еще, собственно, в интегрированный и дилер, если у дилера есть функция записи, если дилеру доверена функция записи лицензии, если там ваша дочерняя компания. То есть это вот текущая схема. Новая схема, их на самом деле здесь две, это то, а новая схема позволяет не проводить первичную запись лицензии, не проводить инициализацию самого ключа, то есть как это выглядит. Мы передаем вендору так называемые true пароли, то есть это пароли удаленного обновления. А дилеру вендора, именно дилеру, да, ну, потому что пользователь по, он все-таки заказывает поштучно, и эта схема не совсем подходит для заказа поштучно. Дилер вендора заказывает у нас, у наших дилеров, в том числе, кстати, зарубежных, просто болванки, которые, болванки, они уже нами самостоятельно проинициализированы. Вендор по получает пароли для удаленного обновления. Ему все, что остается сделать, это удаленно при приобретение пользователем по лицензии, ему остается удаленно просто этот ключик прошить. То есть не возникает дополнительно от этой вот логистики, когда вендор вынужден сначала через пол России себе вести ключи, их там прошивать, а потом обратно и через пол России и там дальше в Европу или в дальнее зарубежье уже... Вот из, из какой-нибудь там из какого-нибудь Новосибирска, вот из, Новосибир... из Москвы в Новосибирск, из Новосибирска в какой-нибудь какой там Лондон вести. Вот этой вот дополнительной логистики не происходит. Понятно, что новая схема, кстати, здесь есть, да, второй вариант, да, когда вендор напрямую отгружает пользователю по, сначала вот можешь купить просто болванку где угодно, вот, болванку ключа, вот, а я тебе потом лицензию догружу уже. Вот такая... Такой кейс у нас появился, и такой кейс вот мы вот отработали за счет э, именно true-паролей. Понятно, что тут есть некоторые меры условности, потому что это все-таки ручная работа была с нашей стороны. Но о том, как это превратить в неручную работу, я расскажу чуть-чуть попозже. Это кейс номер один. Коллеги, если у вас будут вопросы по ходу, кстати, вы можете их прямо сейчас задавать. Я вижу чатик. Это у нас вкладка... Это у нас вкладка чатик, да. Вы можете прям накидывать по ходу вопросы, я по ходу слайдов буду на них отвечать. Второй кейс, который у нас есть, который появился во время, из-за, из скажем так, пандемии, это такие программные ключи однодневки. Как бы нам не хотелось, как бы отлично не работал условный DHL, понятно, что здесь масса других кур курьерских служб, как бы он ни работал, все равно есть время на логистику, особенно, говоря, особенно когда мы говорим про то, что сотрудники вендора сидят по домам, все на удаленках, всем нужно доставлять. Понятно, что это время, а по нужно вот сейчас. Поэтому возникает потребность в программных ключах однодневка, когда пользователь заказывает у вендора софт, лицензию, Вендор говорит, вот смотри, я тебе пока доставлю аппаратный ключ, это можно три дня, если ты далеко куда-то вести, ну окей, неделю это может занять, особенно если доставлять куда-то по миру. Вот на вот это время, на время доставки, вот тебе программный ключик, он будет действовать пару, пару дней, вот к моменту, когда к тебе придет уже аппаратный, а тогда лицензия программной перестанет работать, но ты сможешь использовать аппаратный ключ. Поэтому вот кейс, кейс номер два. Это вот такие ключи, назовем их так, однодневки. Кейс номер три, ну, наверное, самый логичный, самый предсказуемый – это лицензии на домашние ПК. Понятно, что все сидят на удаленке, понятно, что нужно как-то шарить лицензии на домашние компьютеры. Потому что понятно, что на офисных ПК и на серверах внутри предприятия покупателя ПО есть лицензия, но нужно что-то делать с домашними компьютерами. Ну, тут два варианта которым мы наблюдаем, это вариант, опять же, приобретать при приобретения программных ключей, то есть аппаратные ключи стоят в офисных ПК и на серверах, а программные ключи, естественно, ограничены по времени, уже выдаются для использования на домашних ПК сотрудников. А, причем сам софт, ну, здесь вот мы наблюдали разные кейсы, кто-то его как-то ограничивает, сам софт, сам набор файликов, что-то тут... Что-то оттуда выкидывать, чтобы софт стал не полноценным, а такая, такая версия для выполнения каких-то минимальных операций. А кто-то даются софт целиком. Ну, то есть тут опять же зависит от специфики и от ну, простите уровня паранойи. А, один момент – это просто выдавать программные ключи в дополнение к програ... о, извините программные ключи в дополнение к аппаратным. А второй кейс, который мы наблюдаем, это шарить лицензии на домашние ПК сотрудников прямо с сервера. То есть есть которая стоит в периметре, в офисе компании на сервере. Там есть менеджер сетевых лицензий, есть ключ-гардант, есть так называемые плавающие сетевые лицензии. И с этого сервера просто лицензии шарятся на домашние ПК сотрудников. Так, теперь мы переходим, собственно говоря, непосредственно к трендам лицензирования ПО. То было просто кейсы, то есть их сложно называть именно трендами, это просто ну, новые требования, новые фичи, скажем так, в программном обеспечении. Теперь мы поговорим именно про тренды. Повторюсь, это тренды, наверное, даже не связанные с пандемией, это тренды, которые появились, да, наверное, лет 5 назад, очень грубо, может быть, чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше, Потому что мир, понятно, неоднороден, и где-нибудь в США они появляются сильно пораньше, чем в России. Естественно, у нас алгоритм, как правило, такой. Появляется что-то в США, потом это перетекает в Европу, потом до России доходит. А, тренд номер один. Ну, тут, опять же, приятно. А, отказ от самописных систем лицензирования. На российском рынке, вот исторически, да, было, было, скажем так, так, желание у вендора навоять свою собственную систему лицензирования. То есть они, понятно, покупали аппаратные ключи, чтобы не, не возводить свое производство. Но что касается систем управления лицензиями, что касается всяких а, других а, систем, назовем их так, около, вокруг аппаратных ключей, вендоры предп... а, не вендоры, а, да, вендоры ПО предпочитали создавать самостоятельно. Вот. Компания Frost Sullivan еще в 2019 году заявила, такое достаточно известное крупное агентство, заявила, что вот есть тренд достаточно серьезный на ускорение темпов перехода от самописных систем лицензирования к коммерческим. Предпосылки, ну, я думаю, они очевидны. Это постоянный расходы ресурсов на поддержание системы. Вот, казалось бы, да? зачем расходовать ресурсы на то, чтобы поддерживать то, что вам денег не приносит. То есть это же постоянно держать, держать разработчика, разработчиков, скорее всего, постоянно обслуживать там какие-то собственную инфраструктуру на этот счет, постоянно, делать какие постоянно, постоянно есть какие-то доделки. И что самое главное, это плохо масштабируемая архитектура. То есть и, и как следствие медленная реакция на новые вызовы рынка. То есть сколько уже раз проходили, что возникает необходимость какой-то каких-то реализации каких-то новых требований, и вендор понимает, что ему в этом моменте придется сейчас переделывать пол своей системы, что архитектура – это вообще не предусмотрено. То есть даже вот мы, компания, которая там 27 лет разрабатывает систему лицензирования, даже мы сталкиваемся с тем, что для удовлетворения каких-то потреб... требований нам придется чуть-чуть менять архитектуру. Ну вот, в частности, вот система Garden Station, Garden TSLK, новые программные ключи. Вот это оно и есть. То есть это было, на самом деле, для нас самих тоже не очень приятно, что наша старая архитектура, она очень плохо масштабируется, и придется, приходится ее менять. Ну, соответственно... Вендоры по, которые гораздо меньше в теме вот именно трендов лицензирования и того, чего может понадобиться лет через 5, через 10, естественно, натыкаются на проблему в архитектуре гораздо-гораздо чаще. Это тренд номер один. Тренд номер два уже заезжены на самом деле, о нем говорят все и вся уже ну, лет пять. Тем не менее, повторюсь, до российского рынка вот это докатывается с задержкой. Это переход к современным, к новым моделям лицензирования. У нас традиционно, не у нас, даже на самом деле по всему миру, традиционно является модель лицензирования вечная, когда вот один раз продали по покупателю и забыли про него. Максимум, что продаем, продаем дальше, это какие-то обновления, ну, новые версии. О чем нам говорит проанализированная статистика, проанализированная вот э, такими мерами, мировыми компаниями. О том, что новые системы лицензирования, они прибавляют, скажем так, позволяют заработать на продаже софта больше, чем традиционно. Ну вот есть график, в нем э, зеленая линия обозначает э, рост дохода, суммарного дохода с продажи э, Вечной лицензии, а синяя, синяя линия рост дохода, если продавать по модели лицензирования подписка. Ну, как видно, где-то на уровне 3-4 года есть пересечение, и дальше модель лицензирования подписка начинает в сумме таким накопительным эффектом приносить просто больше денег. Это только одна из популярных современных моделей лицензирования, которые по всему миру считается, что гораздо более выгодны для вендора. Немножко про опросы. Вот та же компания IDC говорит, что 58% мировых доходов от продажи софта к 2023 году будут именно приходиться именно на модель подписка. Здесь сделаем небольшую сносочку, что а, тут речь идет про софт как таковой. То есть софт это не только десктопный, это еще и облачный софт, это еще и софт в... Э, в каких-то девайсах, каких-то устройствах, интернета вещей. Но в целом этот тренд на переход к подписочной модели, да, он достаточно устойчивый и, повторюсь, он идет уже несколько лет. Гартнер нам говорит о том, что 80% исторических вендоров используют модель подписки уже сейчас. Исторических, это значит то, те, которые появились достаточно давно, которые использовали модель вечная и сейчас вот перестраиваются. Не тех, которые появились год назад. И также агентство МакКенси заявляет, что средний рост дохода вендора составляет 20-50%. Понятно, что вот этот график он не вечен. Да? У... тут Модель лицензирования не принесет бесконечно больше денег, чем модель вечная. Понятно, что у клиента есть какой-то, какой ну, извините уж срок годности это какой-то ограниченный жизненный цикл. Поэтому в среднем вот, при переходе на подписочные модели рост будет 20%. 50 процентов в среднем. И есть тренд номер третий, который называется сбор данных об использовании по На самом деле рынок лицензирования, вендор и софтверная отрасль тут вообще-то Америку никакую не открыла, потому что если посмотреть, как работает, хочется сказать, все, ну нет, не все, большинство, подавляющее большинство, топовых компаний, в том числе в России, самых разных, Сбербанк, Озон, Авито, Профиру, самые-самые разные сервисы, самые разные, идет очень-очень большой тренд именно в продукт менеджерстве на сбор данных об использовании ПО. Этот, если вы придете на какую-нибудь конференцию, на встречу продуктов, да, какой-нибудь там… Конференцию, какой-нибудь нетворкинг, вот обязательно кто-нибудь начнет говорить про то, что называется дата driven подход, либо Data-informed подход. То есть, это подход, который подразумевает принятие решений, либо целиком основываясь на собранных и проанализированных данных это дата-дривен подход, либо на э, какие-то собственные видения, собственные мысли, но обязательно с учетом. Собранных и проанализированные бигдаты. Это Data информ подход. То есть здесь рынок лицензирования, рынок софта, да, не делает каких-то открытий. То есть этот тренд, повторюсь, он есть в большинстве, просто компаний российских и зарубежных. Какие здесь есть цели? То есть на самом деле, повторюсь еще раз, сбор данных, да, он касается не только использования ПО, он необходим, например, вот на полном серьезе. Я работал в, в одном хостере до вот, несколько лет назад, в регистраторе там, доменных имен, в самом крупном в России. И для того, чтобы поменять просто там, одно поле, ну, условно даже цвет, там, цвет кнопочки, расположение кнопочки, да, делается такой абэт-тест, смотрится статистика, куда пользователи идут чаще, где нажимают чаще где они чаще выполняют целевое действие. И вот только когда собраны эти данные, вот эти данные уже принимается решение, да, действительно, вот это там, с зеленой кнопкой у нас форма будет гораздо-гораздо лучше. Гораздо-гораздо большая степень вот, достижения нужного эффекта. Цели понятны, да, это повышение качества продукта, то есть мы смотрим за пользователем, то, как они, повторюсь, ходят по интерфейсу, используют ПО, то есть, Полное наблюдение за пользователем, повторюсь, если это технически и этически возможно. Например, в Гарданте, вот, кто использует там Гардант СЛК, Гардант СДК, он нам ничего не отправляет. Есть, вот, сразу да, надо было это вначале говорить. То есть у нас, по, опять же, по энергетическим соображениям нет возможности мониторить вот. Нажатие пользователям там отдельных кнопочек, поэтому у нас скорее такой дата informed подход. То есть есть какие-то данные, но для принятия стопроцентного решения их недостаточно. Значит, цели: повышения качества продукта, понимание ценности для каждого отдельного покупателя, что он там делает, какие функции он использует, какие не использует, выявление областей потери дохода. Опять же, вот эту функцию нам нужно делать или не нужно. Вот это эти, эти, это знание можно достать из анализа даты. Или, например, что-то доработать, какую-то фичу, или может вообще закрыть, не заниматься этой функцией больше, вот, и переключиться на те, которые действительно пользователям нужны. И достижение, естественно, идеального сочетания цена-ценность. То есть, если мы вспомним курс экономики, если я правильно помню, там было такое, такое понятие, как эластичность спроса. Вот все... Продавцы очень стараются сделать так, чтобы эластичность, достичь эластичность спроса максимально близкой к единичке, то есть от нуля до один. Один – это значит ну, просто идеальное сочетание. Вот как раз использование данных – это такая связка с такой экономической стороной ведения бизнеса, продажи ПО. Опять же статистика, тот же IDC, ну у нас какой-то любимый сегодня. 10% вендоров реализуют ценообразование на свои ПО на основе данных об использовании к 2022 году. Ценообразование, естественно, отдельно для каждого клиента. 60% респондентов из опрошенных вендоров, опрошены они, естественно, зарубежные, 60% респондентов собирают данные об использовании, 75% планируют начать это делать в течение двух лет. Поэтому, если вдруг ваш продукт, если вы почему-то не собираете данные об использовании ПО, то это прекрасная возможность прийти к вашему продукту и задать этот вопрос. А почему мы это не делаем? Потому что вот масса компаний не только из софтверной отрасли это делает уже очень и очень давно. Вопросы, на которые вендор хочет ответить, собирая данные. Ну, прежде всего, это, это вот, опять же, по результатам проведения опросника, заполнения опросника с зарубежными вендорами. Используется ли софт вообще? Вот мы продали, вот доп, допустим, вот, прод, вот есть модель лицензирования вечная, вот мы продали по, она вообще, он ее использует или он ее купил и забыл? Да, то есть она для него ценность -то в результате представляет, деньги-то вендор получил, это понятно, ценность-то для, для покупателя, она представляют или нет и какую то есть использовали софт вообще 58 процентов какие конкретно модули функции используются, 56 процентов как часто используются по модулю функции то есть увеличивается ли использование или наоборот уменьшается 54 процента и какую версию то есть вот на самом деле у нас вот гардант сдк повторюсь да мы поскольку не не имеем по этическим соображениям возможности подсматривать за тем, что там делают разработчики, вот в, в, в, работая с нашим Гардант SDK, мы можем ориентироваться только ну, на личное общение, на запросы, которые нам падают в тикетную систему. Достаточно большое количество вендоров сидят не на самом свежем SDK и СЛК. Да, то есть у, у нас бывает такое, что к нам приходит разработчик с каким-то вопросом и выясняется, что он использует SDK 10 давности уже потому что оно его потребности закрывает, ну, смысл обновляться тогда. Еще немножко налью статистики. Теперь, в общем, про схему лицензирования. Отдельный опрос. 350 вендоров, опять же, зарубежных. 58% используют модель лицензирования подписка, у 31% это основная бизнес-модель. 65% используют вечную модель лицензирования, у 34% это основная бизнес-модель. Говоря, кстати, про, э, скажем так, про вектор изменения, 5 лет назад вот, число было уже не, 3, не 34%, а было около 45%. То есть есть устойчивый тренд на отказ от вечной модели. 59% используют плату за модель лицензированности, которая называется плата за использование, так называемая usage-based модель. Она как раз-таки подразумевает, ну, такой не софтверный, конечно, отрасль, но вот пример. Когда вы заказываете Яндекс Такси, вот вы в него сели, вот вы доехали, и вот только тогда с вас списали деньги. Вот это вот пример usage-based модели. Вот в случае с софтом то же самое. Я зашел, чего-то сделал, какое-то целевое действие нужное мне. Поработал, не сказали. Поработал, вот тебе результат. Ну вот, будь добр, пожалуйста, оплати. Если хочешь дальше работать вот с этим софтом, да, пожалуйста, оплати. У 30% опрошенных это вот, usage based, это основная бизнес-модель. И 47% используют модель. Ну, скажем так, плату за объем, результат, не совсем, конечно, точный перевод, но тут на самом деле должно быть value, value-based модели лицензирования. У 19% это основная модель. Value-based, ну, если так скажем, если объяснить, это модель лицензирования, в которой вендор, старается дать пользователю вот максимально то, что ему надо. То есть это такой, можно также сюда включить feature-based модель. То есть вот что пользователю надо, это такая не а, готовые а, такие готовы уже лицензии, которые вот одна и та же лицензия, один и тот же шаблон, а вот всем клиентам продается. А это именно такой и инди... модель лицензирования, которая подразумевает индивидуальный подход для каждого клиента, для, кажд... для каждого пользователя. И пользователь, на самом деле, может, по сути говоря, формировать. Вот есть ПО огромное, многомодульное, а вот чего мне там... Нужно. И вообще, если как бы немножко вдуматься в происходящее, то получается, что есть такая достаточно твердая тенденция на приближение к продаже именно того, чь, к продаже вот тех функций внутри ПО, которые, именно которые нужны пользователи. Ну, давайте на, на примере. Вот мы продавали вечный, вот. Софт по вечной модели. Вот мы продаем огромное ПО, отдаем клиенту, а мы знаем, что клиенту там нужно было. Может, он месяц хотел в ней проработать, а может, он, ему, ему нужно было там три функции -то из этого софта, из вот всего этого огромного многомодульного, а ему нужно было там три функции, он хотел месяц в них поработать. То есть, стала быть, модель с ней подписка, она уже вводит ограничения. То есть если тебе надо поработать год, ну какой тебе смысл платить там в три дорого, чтобы эту, этот софт себе приобрести? Ну, попользуйся год, сделай то, что тебе нужно, и заплати за это поменьше. Соответственно, usage-based и feature-based, нет, не feature-based, скорее usage-based модель, она еще больше, скажем так, уменьшает вот эту вот единицу использования лицензии, когда пользователи говорят, вот чего конкретно тебе там нужно. Тебе нужно вот три раза на эту кнопку нажать, который там отчет генерит, окей, вот, за софт ты платить не будешь, ты будешь платить только за нажатие вот на эту, на, на эту кнопку. Тебе нужно столько-то часов проработать, вот я себе заказывал кухни, например, и вот менеджер, который, кухню, в квартиру, и менеджер, который использовал софт, он там конструировал эту кухоньку, и я вот так подсматривая видел, что там идет плата почасовая, то есть там у него вы, выводится, у вас там осталось столько-то часов работы в этой программе. Вот прекрасный пример тоже вот платы за использование. Ну не надо мне на три месяца покупать. Я вот тут все, у меня покупатель может не придет завтра вот ко мне кухню заказывать. Да? Я хочу вот купить там 10 часов и вот, и вот заплатить поменьше, но вот отработать эти 10 часов. То есть вот этот вот тренд глобальный, он ну, видно уже достаточно давно. Теперь про… Планы Гордан. Я здесь немножко смешаю. Здесь будут планы, как относящиеся вообще к трендам лицензирования в целом, так и не относящиеся. Поэтому, думаю, полезно всем. Из самого ближайшего напомню, что Гордан Station – это продукт, который у нас появился пару лет назад. Это система управления лицензированием, то есть лицензиями в программных аппаратных ключах. Такая вот, э, такой вот сервис, такой сервис, который в режиме там, одного окна позволяет записывать лицензии в ключи, локально, удаленно, обновлять лицензии, блокировать и так далее. У нас в апреле планируется выпуск, сейчас у нас есть только облачная вот в апреле планируется выпуск коробки. Коробка будет ставиться на сервер вендора ПО, то есть на ваш сервер. Она будет защищена, до да, аппаратным ключом, поэтому развернуть ее в дата-центре, каком-то будет проблематично, хотя непонятно зачем, наше облако тоже развернуто в дата-центре. Это вот самый ближайший план, вот апрель 2020 года, выпуск коробки. Дальше планы, ну, понятно, развитие программных ключей, вспоминая, да в целом-то, не только программных ключей, а в целом наращивание программных, доли программных продуктов. Ну, вспоминая про налоговый маневр, это именно, это имеет большой-большой смысл. Гардан Дель у нас, кстати, про программные ключи, как и Гардан ТСП, кстати, старые программные ключи. Да все, собственно говоря, на текущий момент все наши програ программные продукты уже входят в реестр отечественно. ПО. Поэтому наращивание программных продуктов у нас будет ровно по этому же сценарию. Гардан Стейшн, кстати, при выходе немножко... Включение в реестр отечественного ПО немножко задержится, но как бы на ценнике это не отразится. Говоря еще раз про развитие программных ключей, что конкретно планируем. Во-первых, первый пункт – это усиление защиты. Понятно, что программный ключ все равно, как ни крути, он останется слабее, чем аппаратный. Вот. Но по программным ключам, по уровню надежности программных ключей, там есть еще куда расти. И поэтому первый пункт – это усиление защиты, внедрение дополнительных проверок, дополнительных механизмов. Вот это мы планируем сделать вот где-то в первом полугодии, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть залезем на третий квартал. Затем эта функция переноса лицензии на другой ПК. Ну вот, пр прекрасный кейс, когда программный ключ... Вот активирован на домашнем компьютере, вот этот временный программный ключ активирован на домашнем компьютере а, сотрудника, покупателя ПО, вот ему надо перенести со, с одного компьютера на другой, вот чего делать. Да? То есть вот будет реализована функция переноса лицензии на другой компьютер. А, триальные реальные лицензии, они на самом деле у нас есть уже сейчас, а, но это вот прикручивание реальных лицензий. Речь идет про прикручивание реальных лицензий к Гордон Station раз, а потом к усилению их защиты. То есть вот внедрение как раз-таки вот новых механизмов. Поэтому, кстати, да, кто использует Garden DL, то придется, скорее всего, пересобрать API. Не пересобрать, перелинковать, включить новый API в сборку. Для того, чтобы можно было использовать эти усиленные алгоритмы защиты. И четвертый пункт – это временное откусывание сетевой лицензии. То есть еще раз покажу картинку. У нас, была? у нас есть сервер, на котором стоит, вот, сервер покупателя, на котором стоит менеджер сетевых лицензий, там есть ключ-гардант. Вот в случае с программным ключом, если он стоит на сервере, то будет реализована функция по откусыванию лицензии. То есть вот одна из стрелочек, которая заглавлена как сетевая лицензия, здесь может пропасть соединение при этом работа лицензии, работа программы, она сохранится на какое-то время. Это вот то, что называется откусывание лицензии из сетевого пула, так это вот назовем, вот, для работы офлайн. Теперь перейдем к планам по развитию аппаратных ключей. Первое, что ждет, это переход ключей гордан Code на новое железо и корпуса. Это произойдет вот в первом полугодии, то есть вот буквально во втором квартале, и если среди слушателей есть пользователи Гардант-кода, сразу предупрежу, что потребуется однократная пересборка загружаемого кода. То есть, если интересны технические подробности, то поскольку чип другой, то загружаемый код физически вот, в старых ключах, в старом чипе и в новом чипе, он физически лежит в разных местах. Поэтому, чтобы, скажем так, у вас был единый загружаемый код, который подходит и для старых ключей, и для новых, нужно будет его пересобрать, чтобы туда была включена, вернее, таблица для вот раскладывания загруж... вот загружаемого кода по... в нужное место. Поэтому вот однократно потребуется пересборка. Касательно семейства Gordant Sign Time, здесь развитие, подразумевает развитие в рамках, вот развития функциональности совместимость с Garden Station, это увеличение максимального размера лицензии и более удобная удаленная прошивка без первичной инициализации. Повторюсь, сейчас, чтобы решить вот этот кейс отсутствия необходимости первичной инициализации, нам нужно со своей стороны немножко ручками все это делать. То, что мы планируем, подразумевает то, что... Это будет, скажем так, работать вообще из коробки. Не потребует ни от вас усилий, ни от нас. Все будет более-менее автоматизируемо. Как это будет работать? То есть вендор ПО заводит лицензию для покупателя в Гордан Station. Гардан Station высылает, ну, либо он автоматически высылает покупателю ПО, либо вендор высылает покупателю PO ПО просто серийный номер, как в случае с программными ключами. Также вендор ПО передает, ну, сам или через своих дилеров, болванку. Просто пустой ключик покупателю ПО. И покупатель ровно так же, как он это делает с программными ключами, также это ему нужно будет сделать с аппаратами. То есть с помощью серийного номера как бы, сконнектиться с Garden Station и скачать лицензию в аппаратный ключ, то есть провести такого рода активацию. Вот эта схема, которую мы планируем реализовать в рамках да, развития линейки пока что Sign и Time. Коллеги, на самом деле все. Мы уложились в 40 минут. Готов ответить на вопросы. Поддержка ARM процессоров планируется? Она у нас сейчас есть, но только для семейства код. Если вы имеете в виду для программных ключей, то пока как минимум в этом году не планируется, и для системы GARDAN Station пока только нет. То есть пока у нас есть для ARM процессоров только семейство код. То это инструментарий GARDAN-TSDK. Удаленная запись, ключа раньше была, удаленная запись ключа раньше была слабым местом из-за предоставления кодов записи, как сейчас. Не совсем понимаю, что имеете в виду. Если вы говорите про true, вот, то на самом деле этот механизм достаточно про true, ага. Этот механизм ну, в целом достаточно безопасный. То есть коды-то вы клиенту-то не передаете. В, по крайней мере, в открытом виде. Если мы говорим про обновление в рамках Garden Station, то там вообще другой механизм. Он не, не использующий true. Там именно механизм по, как сказать, там трута вообще как, -как таковое отсутствие. Там просто прилетает контейнер зашифрованный, то есть такой вот шиф шифрованное нечто, прилетает с Garden Station, загружается внутрь ключа и только внутри ключа уже распаковывается. Так, я надеюсь, Юрий, я надеюсь, я ответил. БД для self-hosted версии Garden Station только те, что указаны на сайте. БД а это MS SQL. Там можно, вам прикрутить Postgres, но вот основная, которая будет вот, вот, в коробке уже – это вот MS SQL. В чем, скорее всего, у нас большинство клиентов, скорее всего, будут использовать. Если у вас нет MS SQL, можно взять MS SQL Express, он бесплатный. А при использовании СДК возможно продажа true болванок? А я, да, Светлана, смотрите, когда я говорил про кейс вот с uh, продажей ключей без инициализации, я имел в виду именно SDK-шные ключи, да, именно SDK-шные. Вот. Повторюсь, там есть ручная работа, пока что мы не совсем, предназна... пока что данная схема не совсем предназначена для uh, продажи вот этих болванок пользователям, вот в количестве там, одна штука. Да, потому что все-таки это ручная работа нас, либо наших дилеров. Но, да, речь именно про СДК, да, про СДК-шные ключи. А реализация переноса софтверной лицензии клиента на другую железо, когда планируется? В конце третьего квартала. Если у нас пандемия нам ничего не принесет, каких-то сюрпризов, держим колокишнет. это конец третьего квартала. Постараемся раньше. Так, а на, ли, на Linux как же? Так, Павел... Вы про БД, Есть возможность перекрутить Postgres. Так, на каких механизмах будет построен контроль переноса программных лицензий с ПК на ПК? Если уйдет в офлайн, в основе цене системы, то в эту лицензию. Да, спасибо за вопрос, я про это забыл сказать. То есть отмотаем немножко назад. Да, это вот опять про речь про вторую функцию, про функцию переноса лицензий на другой ПК. Важно понимать, что разрешение Функция переноса она не будет включена по умолчанию для всех программных ключей. Это вы, как вендор, будете самостоятельно включать, включать и выключать эту функцию ну, для конкретных а, лицензий и для конкретных клиентов. Потому что перенос лицензии на другой ПК – это умышленное ослабление защиты ради удобства клиента. Вы совершенно правильно написали. Если клиент активирует лицензию, уйдет с ней в офлайн, а потом сдел... вернее активирует лицензию, забэкапит вообще весь жесткий диск, просто вообще уйдет в офлайн, там подменит, ну там сделает определенные еще действия с операционной системой, а в, вроде перенесет ключ на другой ПК, а потом просто откатится, то да, здесь есть возможность себе выторговать еще одну такую лишнюю лицензию, потому что э, Gardan Station не э, обязывает лицензии не обязывает э, активированные лицензии постоянно выходить в офлайн. У нас есть эта возможность, вы можете это реализовать самостоятельно с помощью там, нашего API. А, но, повторюсь, гарантия от того, что чего-то откатится на вам ПК, не будет никакой. Поэтому здесь, конечно, на ваш страх и риск. Некоторые клиенты, вот наши, я им неоднократно объяснял, они говорят, мы готовы на, на такой риск, лишь бы нашим пользователям было хорошо. Но, да, вы, поэтому Владимир, да, вы правы, это будет ослабление защиты, потому что проконтролировать то, что происходит, еще раз повторюсь, проконтролировать то, что происходит с программной лицензией на офлайн-компьютере, да, нет вообще никакой возможности. Популярный, кстати, запрос, вот, нам нужно заблокировать лицензию. Вот мы ее раздали. Причем, кстати, неважно, в аппаратном ключе, в программном, но нужно заблокировать лицензию. Как это сделать? Вот ответ. Надежного способа да, просто не существует. Единственный способ, который более-менее еще защищенный, это просто ограничивать время жизни ключа. Но если вы отдали вечную лицензию на оффлайн-компьютер, то не существует ни одного надежного способа, как ее можно будет заблокировать или проконтролировать как раз этот момент переноса. А перенос активации лицензии возможно без сети, то есть на флешке? Да, будет возможно. Вот. Но повторюсь еще, мы, я, я наверное, даже про это сделаю отдельно вебинар, а, про то, как этим надо пользоваться, что, что, что здесь нехорошее можно словить при переносе. Потому что с этим, конечно, стоит быть прям аккуратным, с функцией переноса. Вот, естественно, на всякий случай скажу, естественно, мы говорим про перенос программного ключа с ПК на ПК. Перенос лицензии из аппаратного ключа куда-нибудь в другой аппаратный ключ не предполагается и вообще ни в каком виде. Так, коллеги, ну что ж, давайте на сегодня закончим. Если у вас есть какие-то вопросы, да, можете написать их на, в нашу техподдержку. Hotline собака Garden -tru. Вот, на сегодня прощаюсь. Большое всем спасибо. Всего доброго.